Если взять две стеклянные трубки и соединить их резиновой, то получаются сообщающиеся сосуды. Наливая воду в правую трубку, увидим, что вода будет перетекать и в левую трубку. При этом уровни воды в трубках будут все время одинаковы. Поднимем правую трубку выше левой. Увидим, что относительно верхнего конца правой трубки уровень воды понизится, а относительно верхнего конца левой трубки повысится. Однако, друг относительно друга уровни останутся одинаковыми. То есть будут лежать в одной и той же горизонтальной плоскости. Наклоним правую трубку, оставив левую в вертикальном положении. Уровни воды в них останутся одинаковыми. Если трубки заполнить другой жидкостью, например маслом, керосином или ртутью, то все равно уровни жидкости в них будут одинаковые. Можно сделать вывод. В сообщающихся сосудах, Поверхности однородной жидкости всегда устанавливаются на одном уровне.